BIRDS uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ты пришла пора отчаяния Когда в душе застыли звуки Я леденею от молчания Бессильно опускаю руки Я погружаюсь в один и нет надежды на спасение тоска коварной высочества накроет холодом осенним даже в мыслях представить не хочется а попробуй Душей не клаточится, одиночество, ночь не любит. А я вся ночь трудом ночесто. Если ты беспросветно один, стоять я буду под мелким дождика. Чувак, заключенная в смысле, в самом, даже в мыслях представить не хочется, а попробуй, ка переживи в одиночку все мирные. Агил Души